Итак, мы начинаем. Никита, первый вопрос касается фьючерсу на золото. Золото пытается пробить экстремум, который вы видите на своих экранах, под давлением покупателя. Есть ли признаки силы продавцов или покупатель силен и стоит ожидать продолжения роста? Я бы сказал, что золото уже пробил данный экстремум и находится выше области предыдущего сопротивления, то есть над уровнем поддержки на данном моменте. Да, вот здесь. Что касается дальнейшего движения, безусловно покупатели сильны. Мы видим это по аптренду, который был в пятницу. Момент, который меня смущает, это кластерное вливание. На данный момент цена зафиксирована между уровнями 12.28 и 12.34 и может платить какое-то время. Остерегайтесь возможного движения цены вниз дабы снести стопы. Что касается целей в лонг, 12.40,5-12.45, наиболее интересная область, наиболее интересные уровни по закрытию своих позиций. В следующем вопросе рассмотрим фьючерс на евро. На экране мы видим формирующийся диапазон с максимальным объемом контракта. Велика ли вероятность продолжения консолидации или все же покупатель будет пытаться продолжить тенденцию? Безусловно, продолжение флэта возможно, в первую очередь для набора позиций. Многие инвесторы обеспокоены, что в четверг во время выступления Марио Драги может не поддержать те же истребительных позиций, которые позволили евро-доллару достичь высот годовых. И на данный момент евро не может пробить уровень 1.15 рекомендую посмотреть как будет вести себя цена в четверг будет большая волатильность во-первых уходит процент на ставку во вторых пресс-конференция по еврозоне в моем мнении лучше подождать до четверга и уже торговать то что предоставит нам рынок Следующий вопрос касается фьючерса на канадский доллар. Мы продолжаем наблюдать стремительный рост фьючерса на протяжении нескольких недель. Можно ли рассматривать последний крупный объем на профиле контракта, который выделен на экранах, для поиска покупок? Да, безусловно. Данный объем на гистограмме контракта можно использовать как потенциальную область покупок, точнее об уровня 48, 690, 48, 540 и промежуточные уровни поддержки 48, 880 и 48 48400. На прошлой неделе банк Канады поднял процентную ставку. И это как раз-таки послужило катализатором роста. Что касается целей, на данный момент фьючерс канадского доллара идет на обновление максимумов мая 2016 года. Это область 79 725 80 270. Дальнейшее движение маловероятно, но тем не менее будем посмотреть. Следующий вопрос по фьючерсу на японскую иену. Мы наблюдали рост на фьючерсе на протяжении всей прошлой недели. Есть ли признаки более глобального разворота в лонг или пока это только коррекция? я наросла всю прошлую неделю на слабости американских данных и это не может не радовать. Определенные признаки разворота глобального есть и мы их сейчас посмотрим. Во-первых, иена смогла преодолеть вот эту область сопротивления. Более того, не только преодолела, но и закрепилась выше. Так что данная область у нас является областью поддержки на данный момент. В связи с чем цена может скорректироваться ниже. Примерно области 88 860 88 600 и отсюда стоит искать покупку основные две цели которые мы наблюдаем по профилю рынка это 89 500 ближайшие я думаю пару дней либо до конца недели и более глобальная 90 200 до конца этого месяца Следующий вопрос касается фьючерса на нефть. Несколько недель назад мы увидели агрессивную реакцию продавца на уровень 47 долларов. Стоит ли снова ожидать реакции продавцов или есть признаки того, что цена будет пробивать эту зону и расти дальше? Что касается нефти и потенциального разворота. О нем на данный момент говорить нельзя. Никаких предпосылок на разворот не существует. Обращаю ваше внимание, что на прошлой неделе мы смогли преодолеть вот эту область. Область большого кластерного объема 46.25. У нас был тест, еще один тест. После цена смогла закрепиться выше данной области. Также у нас есть хорошая разворотная модель Fix Prefix. В связи с чем, вероятностью 80% можно утверждать, что цена продолжит движение наверх. Наиболее логичное движение ⁇ это возможная коррекция к уровню 46.25, набор позиций, набор топлива для движения наверх. Основные точки для закрытия, основные уровни для закрытия своих целей 47.25, 48.35, основная цель на ближайшие полторы две недели 49.15. В последнем вопросе рассмотрим индекс S&P 500. На новом сентябрьском контракте индекс торговался в консолидации, формируя новый объем. В пятницу мы увидели попытку продолжения движения по тенденции вверх. Есть ли признаки ложного выхода вверх или покупки должны продолжиться? Слабая статистика и неуверенность Yelen смогли поддержать индекс S&P 500 на прошлой неделе. Он преодолел более 50 пунктов и обновил исторические максимумы. Обращаю ваше внимание на пятничный импульс. Он закрылся хорошими кластерными вливаниями, биг принтами. Цена сильно не откатила вниз. Это говорит нам о том, что крупные участники рынка находятся в позиции и покупки продолжатся. Вопрос какой области. более интересные уровни я отметил это 24,52,50. 2450 возможно цена сходит чуть ниже к области накопления уровнем 24.46.50. 50 отсюда я вижу дальнейшие ланги что касается цели сложно предугадать я бы советовал по ситуации сопровождать позиции